экономически. Брать деньги с людей за помощь по здоровью внутренний не готов. Появились финансовые долги. А вот в чем дело. То есть человек ушел с бизнеса и начал пытаться лечением зарабатывать деньги. Так не делается. Нужно, да. нужно продолжать оставаться в своей деятельности, которой, с которой Бог дает возможность жить, и правильно развиваться в той деятельности, которую человек хочет считать своим любимым делом, но не факт, что в этом случае человек получает возможность жить даже, зарабатывать деньги, потому что человек может быть силен в одной стороне финансово, а в другой творческий, и эти стороны не всегда совпадают. То есть творческая деятельность не всегда означает, что будут деньги. Но если человек развивается духовно, то творческая деятельность становится, дает возможность деньги уже иметь. То более высокий уровень развития личности нужен. Но мы не можем сами решать, какой у нас уровень развития. Поэтому мы не должны сразу бросать ради какой-то творческой деятельности, бросать свою работу. Это безумие. Нужно проверить временем, нужно и то, и другое делать параллельно, проверить временем. Иначе можно... Надо опять устраиваться коммерческим директором и работать в том ключе, в котором был ключ. Ну, не, ну, заново опять делать то, что делали. Следующий вопрос. Да. А, ну, какие есть признаки, момент, когда начался этот благоприятный а, период для того, чтобы открывать какое-то новое дело или новое направление, или свое дело? Ну, то есть, может есть какие-то признаки? Как Благоприятный период не является основанием для открытия своего дела. Потому что основанием для открытия своего дела являются признаки отношений с людьми. Если человек видит, что ему подчиняются люди, они ему доверяют, то он способен их содержать. Ну, то есть один-два человека, он способен как-то действовать вместе с ними, что-то им помогать. Все начинается с малого. То есть надо сначала запускать маленький процесс. Нужно делать маленький бизнес и смотреть возможности своего влияния. Потому что эти возможности, они не являются признаком благоприятного или неблагоприятного периода. Эти возможности на всю жизнь даются человеку. И отношения с людьми не меняются при изменении периода. Влияние на людей остается всю жизнь одинаковое. Если человек духовно развивается, Нравственно он может увеличить силу своего влияния. Потому что его благочестие увеличивается, сила увеличивается. Но это происходит очень медленно. Это не происходит за 5 минут. Допустим, когда я начал читать лекции, у меня на лекциях ходило по 60-70 человек. Когда я начал заниматься духовной практикой, сразу стало 300. А потом постепенно залы наполняться стали в городах до 700-800. Это происходит, само собой, постепенно в результате увеличения силы человека внутреннего. не происходит в результате влияния благоприятного и неблагоприятного периода. Благоприятный период означает, что вам удалось открыться, и вы на плаву. Вот это благоприятный период. Признаком благоприятного периода является совпадение условий для того, чтобы начать деятельность. Но само влияние на людей, что определяет возможность быть руководителем, не связано ни с каким периодом. Влияние на людей дается человеку с рождения или не дается. Если человек этого не понимает, то он не должен пытаться что-то делать, он должен чувствовать это. У вас есть такая возможность влиять на людей. Когда надо смотреть, сколько вы должны вы должны чувствовать силу, сколько вы можете содержать людей. Если у вас есть два соратника, которые готовы вам слушаться, подчиняться, то есть близкие люди в бизнесе, никак не хотят вас бросать, они идеологические с вами очень близкие, и очень близки. и они оба руководители, то это значит, что вы можете содержать уже 20-30 человек команды. Но если у вас нет ни одного руководителя, соратника, а вам только люди могут подчиняться, которые не могут руководить, то я вам не советую больше 6 семи вообще брать себе, для начала. То есть вы должны понять, что все зависит от того, кто к вам приклеивается, как, ну, какие люди за вами идут. Если это тоже руководители, то значит вы уже не руководитель младшего звена точно по своей силе. Но даже сама идея создавать свой бизнес, она уже указывает на то, что вы не руководитель крупного звена. Потому что руководители очень высокого уровня никогда не создают свой бизнес. Они имеют способность объединяться с такими же, как они сотрудничать или входить в крупную структуру серьезную, идти по ней вверх. Так сама по себе идея обособленности указывает на то, что не будет серьезного бизнеса. Он будет в какой-то степени, может развиться, но не слишком сильно. Потому что для сильного развития нужна способность сотрудничать с серьезными людьми. Я я это свойство разума, это не наработки. И бывает разум коллективный у мужчины, это признак сильной развитости разума. А бывает разум индивидуальный. Индивидуальный разум дам любому мужчине. Любой мужчина, он командир в своей семье. Вот. Но командиром быть в обществе, это не просто для этого нужно природные способности иметь. Если человек с детства способен привлекать людей, объединяться с ними, развиваться совместно, сотрудничать с такими же, как он, лидерами, то этот человек значит способен потом управлять крупной компанией. Управление крупной компанией не означает командная деятельность, это означает сотрудничество и взращивание людей, сотрудничество, взращивание. А управлять будут те, кто ниже стоит. Если вы хотите просто управлять, вы не можете крупную компанию взять на себя. Это невозможно. Вы должны учиться дружить с теми, кто может управлять, вдохновлять их. Ну, вот очень граница. дружить и при этом, при этом. Вот это и есть признак сильного интеллекта, когда человек понимает эту тонкую грань. Только сильная и благочестивая личность способна вдохновлять лидеров. Только сильный и благочестивый человек может вдохновлять уже лидеров. Наполеон. <звы> У него было много военачальников талантливых, он ни одну битву не проиграл. Он его предал, его начальник. Потом. потом предали, да, потом когда уже ситуация политическая была не в его пользу, но он все равно ни одну битву не проиграл, даже самый последний. Суворов хороший наш. Да, Суворов, вообще ему все подчинялись, даже младшие. Ну, например, он тоже все любили. Но как бы, но вот это признак сильной личности, интеллекта очень сильный, когда человек может управлять большим количеством людей. Это гениальный человек уже, понимаете? Саморождение это видно. Это дано порождение. Да. А если что-то дано, как дальше? Лучше не пробить через голову. Если, ну, то есть вы, я не вижу, чтобы вам а, было подвластно корпоративное управление сейчас. То есть вы должны индивидуальный бизнес развивать. Чертки вопросы. У нас просто сейчас еще есть некоторое время, отвечая на вопрос. Кто-то меня знает уже, кто-то здесь был, можно спрашивать. Пока есть время. Ну, <смех> спасибо, спасибо вам спасибо. большое за честь. Спасибо. Спасибо. Может быть, тогда, если вопросов нет, подскажете, а как заботиться о своих ученых? Ну, Мы сейчас раз. будем об этом говорить, да. У нас тема лекции сегодняшнего. А вот нужно по поводу женщин в бизнесе уточнять. Здесь есть очень сильный интеллект, и он приносит благо обществу и клиентам то э, как женщине, сколько времени выделять э, день на работу? Мне кажется, часто... Это вопрос не во времени, а вашей устойчивости в жизни. Поймите, что женщина, для женщины главное – это ее устойчивость внутренняя, устойчивость, которая возникает из личной жизни. Дайте это понять. Что Женщина, которая идет в бизнес, но у нее нет устойчивости в личной жизни, она тратится. Она не копится, а тратится. Вот вы тратитесь сейчас, вы не купитесь. У вас нет силы. Сила женщины идет в ее обмене с семьей, с близкими родственниками. Она должна иметь очень близкие отношения, потому что женщина основная проблема женщины – это сомнения. Когда женщина имеет близких людей, они убирают у нее из сердца все сомнения. Она имеет устойчивость и способность очень крепко стоять на ногах. Это дает ей силы двигаться вперед. Когда у нее есть силы, понимаете, бизнес это не означает время, это означает силы всегда. Если человек разумный в деятельности, он всегда берет на себя столько, сколько ему не трудно нести, потому что если человек берет на себя больше, он будет и время тратить много, и все равно у него все будет просачиваться сквозь пальцы. Разумный человек будет берет столько, сколько он может унести. Это признак разумности. А глупый человек берет больше и мучается. И тогда он уже тратит силы и время. Для управления не нужно много времени. Для этого нужны надежные люди. Они даются по судьбе. И, и также, если человек понимает, как их взращивать. Но ваша проблема не в этом. Ваша проблема в том, что у вас нет устойчивости. Вы сомневаетесь в том, что вы делаете. Потому что нет поддержки в личной жизни. Сначала семья, потом бизнес для женщин. Направьте свою силу на семью сейчас. Туда должна сила пойти, ваши близкие отношения, теплые отношения, забота о друзьях, о близких людях. Когда женщина начинает заботиться, из нее начинает исходить особая сила, которая привлекает. Она заботливо себя ведет обо всех. Не командует, а заботливость ведет. От нее исходит сила, которая привлекает внимание мужчины. В результате она выходит замуж. Потом можно работать уже. У вас есть способность управлять. Вы имеете силу управления. У вас есть такая сила. если вы будете вести себя как женщина то Эта сила привлечет внимание такого же человека. Я забочусь, а приеду за деньги. Это не забота, за деньги не забота. Они довольны. <составил> <составил> Покорми меня, моя хорошая, я так устал. 20 рублей. <составил> Есть, есть близкие отношения, есть а, деловые отношения. Чувствуете разницу в Женщина не сильна, когда нет близких отношений, она не чувствует устойчивость. Те люди, которых вы заботитесь клиенты, они вам в жизни не помогут. Они близкие люди для вас. Женщина должна иметь сферу близких людей, которые ее, ей дают устойчивость в жизни. Если она это имеет, то у нее психика спокойна, она не парится по поводу бизнеса. Понимаете, для вас бизнес это жизнь сейчас, вы как бы в это вкладываете свои силы, потому что вы боитесь без него существовать. А женщина, которая имеет близких людей, силу как бы близких отношений, для нее бизнес не является жизнью. Она спокойно делает, его, она не парится, нет проблем. Женщина есть природный страх существования, ей нужна близкая очень защита родственная защита в жизни, тогда она делает все без страха, потому что у нее есть эта защита, есть основа в жизни. Нет основы, ничего не может защитить, ни богатство, ни друзья, ни власть, ничего не дает такой защиты женщине, она не доверяется нет. нужны близкие отношения, не только ее защищают. Из-за этого из рас, расход идет чрезмерный. Перенапряжение идет из-за чего? Из-за того, что вы полагаетесь не на ту силу, которая вам не помогает до конца. Надо опираться на то, что поможет. Если вы опираетесь на семью, то вы спокойны. Опираетесь на бизнес, вы напряжены. Поэтому силы тают, тратятся силы. У Женщине в деятельности маленький водоемчик по судьбе дан, а в личной жизни большой. Когда она наполняет большой, то в маленький вода перекидается сама, и не надо напрягаться. Женщина, которая защищена семьей, она очень устойчива в деятельности. У нее не надо напрягаться, она ни в чем не сомневается, ничего не боится. Если что, она советуется с близким. Потому что женщина, психика сильна в, рам в рамках известного. У мужчины психика сильна в рамках неизвестного, а у женщины психика сильна в рамках известного. Когда наступает неизвестное, она должна советоваться с тем, кто это знает. Тогда она тоже сильна. Но в этом случае она должна иметь близкие отношения. Не за деньги советоваться. Последний вопрос. Генайч, что если два партнера пригласили меня, да? предположим, меня без денег? Давайте. Три вопроса сначала. Три? Да, к вам. Да. Первый вопрос. Партнеры да. это близкие люди или просто деловые? деловые? Второй вопрос. Это эти отношения подразумевают... Ну, объединение финансов или нет, ваш подразумевает? Моих нет. Их, да. Они объединяют, вы ничего не объединяете. А что вы жертвуете тогда-то? Должна какая-то жертва свою жизнь, что ли, ставить на комнате? А, то есть свои знания, вы как бы имеете знания. Они ставят деньги, вы знания имеете. У вас сила есть, управление. Нет, дело все в этом. И третий вопрос. Вы верите в этих людей? Да, не в благости. Ну, в мусульманской благости, но в благости. Дело не в этом. Благости это философия. Я говорю про веру. Веру. Веру, да. Мы стоим на краю обрыва, краем. Можно стоять только с близкими людьми. Чужими нельзя стоять. В одному деле, в другом нет. Ну, Сработала система. <смех> все, мне больше ничего не надо знать про вашу деятельность. Я на три вопроса задал, дальше могу выдать вам. Может быть, все получится. <смех> так как вы не понимаете, что должно быть, чтобы все получалось, Поэтому может быть и не получится. Все зависит от вашего периода жизни. Просто попытайтесь понять, что объединяться можно только с близкими людьми. Имеется в виду не родственники, а близкие, идеологические. И это само по себе близость означает также высокая платформа нравственного человека, потому что есть три типа людей. Люди в невежестве никогда близкими не будут, потому что они ненавидят всех в сердце. Люди в страсти, они пытаются всех купить поэтому они близкими не могут быть, они близкие, когда у них все хорошо идет, когда у них драйв, когда у них жизнь идет наверх, они видят тех же, у кого жизнь наверх идет, и объединяются с ним. думают, у нас всегда будет так, мы всегда были вместе. На самом деле это все волнами идет, когда вниз у кого-то идет, человек страсти, ему говорит: «Кобеда, не жди твой песик». Понимаете, то есть… Он спокойно к этому относится, «ну ты пошел вниз, я же не виноват, твои проблемы». Вот. А люди благости, они объединяются с помощью веры, духовного единства и искренних отношений. Это тоже основывается на взгляде на жизнь. Искренние отношения глубокие, они всегда основываются только на взглядах. Некоторые думают, что искренние отношения основываются на, вот, на том, что у нас теплые друг друга чувства. Те теплые чувства заканчиваются, когда начинаются проблемы. Но а, настоящие соратники, они объединяются на платформе взглядов всегда, на жизнь. И у них какая-то идея общая должна быть. И если плюс еще плюс у них платформа внутренняя одинаковая, они как бы похожи друг на друга, тогда они устойчиво живут. Финансовая зависимость вообще бред. Думать, что если он от меня зависит, значит никуда не денется. Это бред. Вера в честное слово тоже полный бред. Это не работает. Потому что честное слово слабее, чем страх, раз, разрухи, которые возникают в результате тяжелой судьбы. Когда у человека начинается тяжелая судьба, то ты боишься с ним дальше иметь дело. Это страшно. Но если этот человек, который тебе дорог, как личность, Тогда не страшно. Ты готов с ним на все. Видите, у вас не такая ситуация. Это признак того, что вы недоразвиты внутренне для такой ситуации. Вы не знаете такой дружбы, которая бы дала такие возможности объединения. У вас нет вариантов. Это ваш вариант сейчас. Вам надо соглашаться, так как вы ничего не теряете, вот, кроме репутации, если что то в принципе надо вы, вам же у вас нет вариантов вас в этом и сила управления ваша сила вот в таком стратегическом управлении ваша сила вам надо соглашаться и жить в этой среде и развиваться внутренне чтобы потом найти себе лучший вариант ну, варианты есть ага что, сейчас уже есть ну, были, а друг, в другую команду позвали. Ну такая, ну в целом то же самое. Люди тоже не близкие. То есть вы как бы духовно не едины с ними. Ну, там есть небольшое, небольшое единство Ну, меньше финансовых возможностей, да? Да. Надо это выбирать. Тут надо было так и спросить, два варианта у меня есть. Вот это надо выбирать, вот это лучше, более устойчивое положение. Потому что возможность взлета, она всегда отменяется, волнами идет. Сегодня вверх, завтра вниз. Нельзя сказать, что одна фирма всегда будет прийти только вверх. Так не бывает никогда. Это просто иллюзия, так думать. Я рад вас всех видеть. Может быть, мои слова возникли новые вопросы. Вот так иначе <связь> мы сейчас будем беседовать на те темы, которые мы запланировали. Я надеюсь, что все, кто пришли, меня знают. Так? Это так? Да можно не представляться. Бизнес и семья. Как раз... гармонично развивать и бизнес, и семью? Для мужчины и женщины ответ разный. Для женщины надо вкладывать сначала в семью, потом в бизнес. Для мужчины сначала в бизнес, потом в семью. Мужчина должен сначала состояться как личность. Если он не состоится как личность, его возможность вдохновлять женщину очень низкая, потому что женщина вдохновляется личностью, а не тем, что думает мужчина. Мужчина думает, что она вдохновляется его в половине но Женщина вдохновляется личностью, а личность проявляется через действия, через поступки. Если мужчина не может поступать сильно, он не может быть влиятельным в личной жизни. Для того, чтобы он был влиятельным в личной жизни, он должен состояться до этого как личность сначала. И тогда уже ему легко будет решать вопросы со своей женой. Потому что для женщины главное это защита. Защита означает устойчивость мужчины в жизни. У меня вопрос с женщинам. Кто с вами со мной не согласен? Женщина. Есть такие, да? Ты согласен, да? Все, тогда движемся дальше. Таким образом, для мужчины первое, это созреть как личность. Поэтому в древней культуре мужчина развивался не в личной жизни. Было другое вообще представление, понятие, кто такой мужчина в древней культуре. Потому что сейчас слово мужик или не мужик означает две вещи. Первое – секс, второе – вино. Если ты не пьешь с нами, значит, не мужик. Если ты как бы… значит, не мужик. Вот. То есть ну, мужик, не мужик – две вещи. Вино и женщина. Возможности. Все. В древней культуре мужик и не мужик означало способность побеждать судьбе ситуации. Поэтому в древней культуре мужчины развивались в аскезах. То есть до 25 лет никто не видел женщин. Все просто совершали аскезы, с целью, развиться как личность. Потому что когда мужчина начинает гулять, то его способность быть волевым, согласно ведам, теряется сила воли, теряется память, теряется решимость, теряется дерзновенность, вот эта вот храбрость, теряется способность. Она не то, что совсем теряется, сексом позанимался, все нет такой способности. Это все постепенно снижается, силы снижается. наоборот, способность мужчины как бы, держать себя под контролем рядом с женщиной, с одной стороны, определяет его возможность в семейной жизни быть счастливым, а с другой стороны, определяет его возможность быть лидером в обществе. И даже по факту, если мужчина не может терпеть эмоции женщины, значит, ему не надо брать руководство коллективом на себя. Это прям четкий критерий. Если мужчина спокоен рядом с женщиной, может терпеть ее эмоции, значит, мужской силы достаточно, чтобы терпеть также и коллектив. Потому что коллектив терпеть тяжелее, чем жену. Это 100%. Потому что коллектив, может быть, не так глубоко бьет, но зато далеко отлетать придется потом. Жена сильно глубоко стукнет, но отлетать никуда не надо. По крайней мере, какое-то время. Но если коллектив стукнет, то лететь далеко придется. Хотя и не глубоко. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что если человек эмоционально не силен, он не крепок в эмоциях. Он не может управлять людьми. Потому что управление означает я сильнее. Если человек сильнее, значит он подчиняется. Если он слабее, никто не подчиняется ему. Но сила или слабость определяется чем? Эмоциями. Если человек не может терпеть эмоции, он слабее. Даже взять вот этих обезьян, когда они вдруг на руку. Какая проиграла, та убежала. <смех> То есть это на таком примитивном уровне как бы вот так вот работает. Это надо понять, что если ты эмоционально слабый, ты уже проиграл, тебе в тебя верить никто не будет. Поэтому мужская сила копится с помощью аскез, мужских аскез. Это а, простые вещи. Там, пост, спать на холодном, холодный, холодный душ, а, бокс. Там, и просто качаться ну то есть нужно что-то делать по-мужски то есть бегать прыгать там я не знаю или бог играть но ну, нужно что-то делать по-мужски нужно учиться побеждать себя потому что когда человек побеждает он побеждает прежде всего себя и это дает возможность мужчине потом также в семейной жизни быть сильным потому что женщине нужно кое-что в жизни мы об этом поговорим но прежде всего и нужна устойчивость потому что она третирует мужчину который не дает ей эту устойчивость жизни, который не дает ей спокойствие в сердце. Вот тогда она начинает его мучить, потому что у нее не хватает сил заботиться о семье, психических сил. Это на, на психическом уровне сначала возникает. Мужчина должен быть непробиваемый в плане эмоций. Она должна как бы проверить его со всех сторон убедиться, что все нормально. Тогда все хорошо. Так, смотрите постулат для женщин. Сначала семья, вот, конечно, у нас не все были, когда мы с девушкой вели диалог на эту тему сейчас. Я еще раз повторю, когда женщина, женщине в деятельности важно не сгореть, не растратиться и не перенапрячься. И если копать глубоко, то причина этого сгорания заключается в том, что женщине нужна опора в жизни. Когда женщина опорой своей считает свою деятельность или свой бизнес, то в этом случае она никогда не будет устойчива, потому что там нет личных отношений, где женщина сильна. Женщина сильна только в близких отношениях. А если нет близких отношений, она все равно под ногами скользко. Она не может там полную устойчивость иметь, коллектив, который она имеет, это не полная устойчивость для нее, потому что там скользко, это деловые отношения. Коллектив – это не близкие люди, это деловые денежные отношения. А денежные отношения всегда плавают в зависимости от судьбы. Если у меня сильная судьба, я могу кормить всех, они меня любят, если у меня слабее судьба, я не могу их кормить, любовь уже ослабевает, потому что это деловые отношения, в личных отношениях женщина сильна, потому что это не зависит от денег, это зависит просто от теплоты, заботы, внимания, то, что, в чем женщина сильна. Когда у женщины есть личные отношения сильные, но она по природе лидер, то она просто делает свой бизнес не парится. Для женщины хорошо делать бизнес, когда она не парится там, потому что когда она начинает там перенапрягаться, у нее все рушится. Женщина не может в деятельности перенапрягаться, для нее это очень опасно и для психики, и для гормонов, для здоровья, для всего. Для нее деятельность должна быть просто хобби, тем, что ей нравится. Она может напрягаться там, но перенапрягаться нет, то есть она не должна там изматываться, потому что это та сфера, которая ее выводит из психического равновесия надолго. Если она измоталась в личной жизни, она знает зачем, но когда она измоталась в деятельности, это просто иссушивает ее психику и ранит, и все. Понятно система? Поэтому сначала семья всегда для женщины, там устойчивость, там сила, а потом бизнес, и это не надо на него опираться в жизни, на бизнес, не надо основы делать. Когда дел, женщина делает основы бизнес, то у нее рушится гормональная система, у нее разрушается возможность зачинать, привлекать мужчин. Ну, то есть это все разрушает ее личную жизнь, в конечном счете. Она не становится ни нужной, ни привлекательной, ни счастливой что сама этого не понимает. Поэтому я объясняю. <смех> <смех> Почему не слышит? Смотри, здесь много женщин. <смех> Если ей само объяснять, женщина слышит. Когда я писал свою диссертацию по лекциям по своим, то такая статистика – три четвертых людей на лекции ходят женщины. И они в два раза быстрее изменяют свою жизнь в результате слушания, чем мужчины. Эта статистика не только моя, это глобальная статистика. Женщины быстрее меняют свою жизнь в результате знания, потому что они сильнее действуют в серии известного. Им легче ориентироваться там, что они знают. Поэтому они легче усваивают все, копят материал и потом действуют в этой серии очень хорошо и грамотно. И женщина всегда верит тому, кто знает. У кого у сердца есть знания, и они сразу раз, сердечко открывает, они чувствуют. Мужчины должны долго еще изучать это, прежде чем поверить. Но женщина сразу покрылась, антенка сработала у них. Это работает быстро очень. Теперь вопрос другой. Почему ваша девушка вам не верит? Это эмоции. Сначала мужчина, а потом работа. Понимаете, вы должны просто стать таким, чтобы она расслабилась рядом с вами. Эмоции ваши не должны быть слабыми рядом с ней. Когда она капризничает, вы не должны капризничать вместе с ней. Должны это терпеть. Это Этого недостаточно слова «стараюсь». Честно, я про сестру и про ее говорил. У нас не начались самоотношения, налаживаются, но тоже с трудом. И не оправдывается перед нами. Мужчина спокойно слушает, он терпит все, и неудачу, и удачу в жизни, просто спокойно слушает, все, принимает. Я вам советую заняться какими-то аскезами. Например, если делать статические упражнения, долго каждое упражнение, то человек привыкает терпеть. Это и есть то свойство мужчины, которое дает победу. Можно закаливаться, выберите что-то свое, можно задержки дыхания делать, не дышать просто и все. И это потом даст силу. Какая-то ситуация возникает, и у вас срабатывает вот этот ваш механизм терпения. Что мужчина себе терпения. Копится однозначно. Вы копите. А мужчине, который копит положительную силу, не надо ничего сбрасывать. У него все отбирают сразу. Он пришел домой, все. набрали его, жена, дети. Положительная сила спокойствия – это такой бесценный дар, который не нужно сбрасывать. Это, во-первых, не напрягает, это расслабляет, наоборот. Когда человек накопил силу, он расслаблен, у него нет напряжения. Эта сила, она просто дает, побеждает судьбу на тонком плане. Это победа судьбой над судьбой на тонком плане. Ему не надо от этого с этим расставаться. Но у него каждый день это будут кушать те, кто не может побеждать судьбу на тонком плане. Поэтому… Это не является признаком какого-то напряжения. Когда человек острова вышел, он расслабился, но он сильный в это время. Когда человек йогой-то занимался, он расслабился. Когда человек понедышал, он расслабился. У меня есть один знакомый, он мастер спорта по борьбе, по вольной. Он в Новосибирске меня на лекции приглашает. Мы с ним говорили на эту тему, и я его спросил, как ты снимаешь напряжение. Он говорит, я иду бороться, борюсь. И вот когда противник сильный, и тогда особенно он меня заломает, в удержании делает, и в это время уже очень трудно, и можно даже откакакаться, я напрягаюсь очень сильно, и в этот момент мне становится хорошо. Когда мужчина напрягается, он снимает напряжение. Аскеза мужчина снимает напряжение. Нет аскеза, напряжение копится. Водка не снимает напряжение, она будет в иллюзию, что все снято, а потом опять тяжело становится вновь. Итак, первый постулат такой. Гармоничное развитие бизнеса для семьи. Мужчина должен развивать себя как личность, и тогда Семья у него уже может быть гармоничной, еще несколько моментов надо соблюсти. Вот. Второй момент. А для женщины все наоборот. То есть она должна, ну да, она тоже должна себя развивать как личность, как женщину и создавать семью. То есть она сначала вкладывает семью, но мужчина сначала вкладывает деятельность. Мужчина себя развивает через деятельность, женщина через себя развивает через близкие отношения. Если у женщины уже много подружек, и она со всеми хорош, хорошие отношения строит, она всех любит, о всех заботится, ей не надо думать о замужестве вообще, потому что такая женщина сияет красотой, и она всем нужна, и куча будет поклонников. Но если у нее нет подружек, нет, она не любит ни родителей, никого, она одинока, значит, она не функционирует как женщина у силы женской, и идти в бизнес в это время – безумие, потому что это еще больше ослабит ее. Надо в это время сосредоточиться на своих женских качествах, и сначала фундамент получить в жизни, а потом уже будет деятельность. Следующий пост, «Отличное время, направлено на близких, должно быть качественным». Качественное время означает «только я и ты». И это очень тяжело, потому что Мужчине тяжело терпеть эмоции, когда близкие отношения начинаются, а женщине терпеть демагогию мужа, когда близкие отношения начинают что-то втулять, а женщина начинает эмоции проявлять. Она говорит, пойдем, пойдем, я тебе кое-что скажу, скажу. Говорит, давай завтра, сегодня устал. Тяжело терпеть эмоции мужчине, женщине тяжело терпеть, да, да, да, да, да. когда мужчина начинает философию все Вот, Потому что у женщины там, где философия, у меня здесь дырка и трудно это слушать все. Она управляет коллективом даже не с помощью философии, а с помощью эмоций. Она нажимает на честность человека, на его правильность поведения и так далее. Мужчина на философию нажимает, не говорит, ну ничего, ничего собрали, начинает философию рассказывать. Вот. Близкие отношения означают подвиг, человек должен просто сказать себе, я готов, а дальше будет проще, потому что вот первая секунда этих отношений, минута, это самое сложное, потом все расслабляется, становится легко. Здесь не нужно много времени, то есть личное время на близких означает, мы проводили статистику, я спрашивал женщин, поднимите руку те женщины, которые будут счастливы, если мужчина... Будет уделять ей, полностью погрузившись в беседу, в отношения, 15 минут в день всего. Кому достаточно поднимите эту женщину. 15 минут в день очень глубоких отношений с мужем. Беседы. Что, остальным надо больше, что? Ли? В день. В день. Полчаса. Хорошо, хорошо. Кому надо два часа в день, чтобы мужчина близкий разговаривал, чтобы вы были счастливы? Кому час? Час надо, да? Вы находитесь в полной иллюзии. Это невозможно. Ни один мужчина не может с женщиной близко разговаривать час. Поднимите, поднимите руку мужчины, которые могут спокойно, без напряжения, близко разговаривать с женщиной час. Час. Понимаете, вы же смотрите, женщина. Три человека из зала. Это ваш шанс. То есть, смотрите, здесь сидит 100 человек. 3% вашей возможности быть счастливым. Полчаса кто может поднимите руку мужчину? Ну, полчаса все могут. Продержаться полчаса, как и у Ну, 15 минут это легко. Любой мужчина может... Я готов. Я готов. Я 15 минут любой человек способен. Любые. Вот это готов означать любые эмоции. Потому что сначала идет шквала, потом она успокаивает. Всегда женщина. Сначала горький вкус, потом сладкий. Она тебя сначала подденет, в самое сердечко тебе встанет, в пистону, а потом уже будет любить. И сначала расслабиться, а потом станет в Чуть Очень похоже. Когда увидит, что ты готов. Это более разумные женщины так Но в целом, пистона все равно будет обязательно. что это нет никакого сомнения. Поэтому надо просто сказать себе, я готов. Вот это важно. Качественное означает близкое отношение. качественно не значит, что ты сидишь, смотришь футбол, и рядом жена. Качественное время с ней проводишь. Футбол должен быть и дальше только ты и я. Все. Возьми платочек, чтобы не потеть, если что. Валерий а как это выходить Выходить надо. а как по-мужски выходить? По-мужски чем... выходить раньше, чем психанул. Это по-мужски. Чувствуешь, да, в туалет захотел там или надо срочно позвонить. Ну, то есть тут ну, есть же много способов сейчас у нас. Выйти по-мужски означает не психонуть. Если видишь, что она невменяема. У женщины есть такие дни, когда она не может остановиться. Восьмой день вечный, ну бывают разные дни, так, когда она не может остановиться. Надо сматываться У женщины психически в шесть раз сильнее мужчины по эмоция. Совладать с ней невозможно. Нет, нет, Мужчина не может вытерпеть тогда, когда женщина хочет его уничтожить эмоции. А у женщин такие состояния бывают. Она, ее задача не доказать что-то, а просто убить эмоции. И поэтому она свое дело делает, и надо сматываться в этот момент. И она поймет, почему ты ушел. Она тоже не дура. Не пускает? Это другое, это тогда тяжелее ситуация. <решит> Еще не пускай, бьет, и не пускай. Это сложно тогда. Надо тогда вырваться, как-то, не знаю. Ну а как вот? Как по-мужски выйти, если тебя бьют и не пускают? <решит> не знаю, как по-мужски выйти из этой. Ситуации. Потерять сознание. <решит> О! Потерять сознание точно хороший вариант. Потерять сознание, сказать. Да, я все понял. Вот так, потеряется знак. Разумные доводы. Разум не Откуда момент... свалились? Разум не как вы, какие разумные доводы, вы чё? Вы с женщиной общаетесь? Разумные доводы, да? Только эмоции. Женщина, когда... Женщина верит только в близкие отношения. Если вы с ней разговариваете, надо общаться очень... С ней по-доброму и соглашаться, принимать ее, эмоции принимать. Она вот эмоционально говорит, ей важно, чтобы вы среагировали на ее эмоции правильно, то есть приняли. Ей вот очень плохо, больно, и она хочет вам донести эту боль. Она вам не доказывает абсолютную истину, она вам показывает, что ей тяжело. Ей не нужна никакая философия ваша, какие разумные доводы, о чем вы говорите. Ей не нужна философия ваша, ей нужно, понять, чтобы вы поняли, что ей тяжело, и все. Философию женщине не надо объяснять, потому что она сразу или принимает эту философию, или отвергает. Она философию понимает на эмоциональном уровне. Или ей нравится рассуждение человека, она слушает, или сразу не слушает. А доказывать ей бесполезно. Или она все в нее входит полностью, женщину, или не входит ничего и не войдет никогда. Доказывать бесполезно. ничего не делать. Лучше всего просто... Ну, лучше всего по-доброму... А, женщина может принять добрый тон, когда ты ласково с ней говоришь. И вот, допустим, мы, наверное, заверз, замерзнем, если будем гулять два часа в такой одежде. Наверное, замерзнем. Если она говорит, не замерзнем, пошли. Значит, надо померзнуть чуть-чуть. Ну, то есть женщине иногда хорошо почувствовать, что это так, самой понять. Надо дать ей возможность ошибиться. Отпустить ситуацию. ситуацию По-мужски себя вести, да, нормально. так. Но так, объяснять логически бесполезно вообще. Просто бесполезно. Потому что женщина напрягается психически, она вообще ничего не соображает в это время. Я начинаешь логику включать с ней. Но если эта женщина, допустим, подчиненная, то да, все другое дело. Она делает вид, что слушает в это время. Но надо, надо говорить очень мягко, объяснять, тогда она действительно будет слушать. А если ты ей как бы начинаешь наставление давать, она просто так раз и согласна. Все сразу, все. все. И поэтому она все понимает. Но жена так не будет себя вести. Она против деловых отношений, в принципе, жена. Она не пойдет на эти отношения вообще. Она только, -только близкие отношения для нее, и все, больше никаких вариантов. Ну То есть видите, часто бывает, что командир не может переключаться. Он шашками помахал на работе, пришел домой, там тоже шашки свои достает, а там другие шашки уже сразу. Вот это важный момент, который вы, вы сказали, переключаться. То есть домой пришел, расслабься. То есть ты там уже не командир, дома командир, жена. То есть никто не может быть сильнее женщины в этом мире, близких отношений. Но если ты ведешь себя с ней аккуратно, по-доброму, она сразу становится подчиненной. Она принимает. Но если ты не ведешь себя по-доброму, женщина будет сражаться. Или внешне, или внутри себя. Но она будет обязательно сражаться. Начальников никто не переваривает в том плане, что одна женщина нельзя быть начальником. Женщина просто принимает, что ты начальник как человек. Ей это нравится. Но с ней начальником быть бесполезно. С ней можно быть просто другом, иногда старшим, если она это, на это согласна. Но, означ... Но опять же, означает эмоциональная беседа добрая, не командная. Но иногда срабатывает приказ. Например, война, надо эвакуироваться. Женщина находится в жутком страхе. Она говорит, я никуда не поеду, это мой дом. Она очень привязана, потому что к имуществу, ко всему. И надо уже сматываться, уже танки едут. Мужчина берет за шкирку жену, детей, сажает машину и уезжает. И она подчиняется просто вот так, чисто в состоянии ступора. И все. Но это крайние ситуации такие. В крайних случаях она подчиняется, потому что это очень ну, опасно для семьи, для жизни. Хотя и больно это делать. Но логически она это понять не может. А? Сфера неизвестна. Да, сфера неизвестная, она просто испугала, и пугает ее сфера неизвестную, она пугается. Но, если вы хотите, чтобы она поняла, только добрая беседа дает возможность понять. У меня была такая ситуация, надо было переезжать из одной квартиры в другую, и жена привязалась уже к этой квартире, не хочешь переезжать. Я говорю, ну давай поживем неделю, то здесь я там. Я уже собрал свои вещи переезжать, и она говорит, я лучше там неделю проживу с тобой. <режит> Через неделю она говорит, здесь гораздо лучше, спасибо, что переехали. Она уже к тому месту привыкла, <режит> Все, ей уже там не надо. <режит> ну, ладно. Как личное время на близких должно быть качественным? Качественным означает, надо сделать волевое усилие. Прежде чем общаться с женщиной, надо включиться в теплые отношения, близкие отношения. Надо выключиться из командного тона, выключиться из хоккея, футбола, работы, звонков, выключить мобильный телефон. И близкие отношения означают никого, мы с женой сидим, и я готов терпеть ее эмоции. Терпеть означает принять их, означает прочувствовать, принять и это близкие отношения, мужчина думает, близкие отношения, значит, я сейчас балдеть с ней буду. Для женщины близкие отношения не балдеж. Для женщины это она передает эмоции свои, мужчина должен принимать. Это для женщины близкие отношения. не означает, что ее тело трогают. Это не близкие. Близкие отношения я говорю эмоционально. Мужчина принимает, значит, близкие отношения. У нас близкие отношения. Если он принимает, не принимать, значит не близкие отношения. Вот смотрите, есть два типа разума, есть разум мужской, он вот отсюда исходит, в области головы, и он основан на логике, да, вот здесь, вот в этом месте, он основан на логике. Второй разум находится здесь, тоже центр разума, он основан на интуиции, на ощущениях. Если, допустим, мужчина не уважает женщину, он настроен жестко к ней, грубо. Женщина не принимает его с самого начала и не хочет слушать, ей наплевать на его логику, она уже знает конечный результат. То есть женщина основывается на конечном результате, у нее сердце дает конечный результат. Мужчина до конечного результата доходит с помощью логики, и вы не переделаете этот мир. Женщина все равно будет знать конечный результат сразу, а мужчина должен его достигать с помощью логики. Когда девочка маленькая, 5 лет, она уже все знает, а мужчина маленький мальчик, 5 лет, ничего не знает. Кушать хочешь? Кулять, хочешь? А девочка все знает в 5 лет. Какие эмоции, какой характер у отца, у мамы, сколько у меня будет детей, когда я вырасту. Она все знает про жизнь уже пять лет, потому что это знание ей сердце уже передало. А мужчине, чтобы узнать, нужно развивать себя, должен бороться за знание. В этом разнице. Поэтому мужчина становится сильным в этой борьбе. Он в сфере неизвестного становится сильным. А женщина, она получает все сразу, поэтому она сильная в сфере известного. Эта сила идет от сердечного разума, который находится в области сердца. А? Стоит советоваться. С женой нужно советоваться. Не стоит советоваться, а нужно советоваться, чтобы она вас не замучила потом. А если это женский. Значит, вам повезло. Если у вас женский коллектив, я вам сейчас скажу несколько правил, которые должны в нем работать. Первое правило. Вы должны всегда устанавливать, прописывать законы женщинам. Все должно быть полностью описано. Никаких не должно быть неописанных и незнакомых ситуаций. Потому что в незнакомой ситуации женщина всегда права, а вы не правы. Вот, первое правило. Второе правило. Надо прописать такие правила, которые всем женщинам понравятся. Перечисляю факторы. Первый фактор. На работе можно перекусывать хотя бы чуть-чуть. Второй фактор – можно чуть-чуть в -чуть, делать. И третий фактор чуть – чуть-чуть пораньше уходить с работы. Все, когда вы эти три фактора не имеете в уставе, и все прописано, Нужен еще нужно еще третье правило. Третье правило такое – никаких вариантов, исключений не должно быть. Если будет маленькое исключение для одной, они или вас порвут, или друг друга. И еще одно правило, негласное такое. Если вы увидели, что есть женщина-лидер, которая постоянно капризничает, и ей все не нравится, выгоняйте с работы. Иначе она вам разрушит весь коллектив. Все очень просто. Да. Ну вот именно в женском теле он, он абсолютно разрушитель. То есть он, с ним ничего не сделаешь вообще с таким человеком. Потому что она это делает неосознанно. У нее нет идеологии никакой. Она просто устает на работе, и тяжело работать, и она капризничает. Но в этом капризе она объединяет всех, кто капризничает вокруг себя, и в результате создается хаос. Потому что такие женщины, они Первое, что делают, они не доверяют руководителю, просто не доверяют, и не подчиняются эмоциональными. Потому что женщины подчиняются всегда эмоционально, или не подчиняются эмоционально. Если порядок очень строгий в коллективе женском, строгий порядок, все прописано, и много поблажек, уже прописано, и мы всегда поздравляем с днем рождения, и всегда по теплому относимся с тем, что происходит, и женщинах поощряем как бы, в каких-то ну, трудностях женских, тогда, если кто-то начинает вякать, то сразу это все опять заново собирается женский коллектив, и им все это рассказывается. Ну что у нас не так? Посмотрите, а мы это, и это, и это сделаем. И они сразу зас, и начинают опять уважать лидера. Когда они уважают, они успокаиваются если в женском коллективе хватит только женщина, то есть все же правила? Да, но еще, еще строже. Ни одну женщину нельзя подпускать себе близко, иначе вашему руководству будет капец. Ни одна девушка, женщина в этом коллективе не должна быть вашей подружкой. Если одна стала подружкой, через нее будет подсознательно разрушаться все руководство. Нет, она не будет этим лидером. Просто к ней будут подвизываться и через нее будут требовать уступок к себе. Но, варить, да? да. Через нее начнется лазейка, которой вы замучаетесь просто решать эти вопросы. А вот раньше уходить позже а приходить? Даже не Нет, позже приходить не надо разрешать. Раньше уходить можно, позже приходить не надо разрешать. А что значит, раньше уходить, а не туда все будут. Надо, нас, надо прописать насколько точно. Они будут все равно уходить еще чуть, -чуть пораньше. Понимаете, на санскрите слово «женщина» переводится как «стри». «Стри» означает, все время надо расширяться. Женщина не может остановиться. Если на 5 минут дали возможность уходить, она будет на 10 уходить. Это, это природа такая, с этим ничего не сделаешь. Поэтому, если она ушла на 10 минут, это нормально. Вы на 5 разрешили, на 10 ушла, это нормально. Но вы ей сказали, вы должны сказать, молодец, что ушла на 5 минут раньше. Потому что если вы скажете, на 10 ушла, ничего страшного, она на 15 начнет уходить раньше. Почему? Потому что у женщины есть природное свойство опаздывать. Потому что ее психика должна быть расслаблена, иначе она не отдыхает. Поэтому женщине всегда нужно позже. Если ей разрешать позже на 15 минут, она может на 2 часа позже прийти. Все зависит от того, какая женщина, понимаете? Есть женщина, которая опаздывает на 5 минут, а есть, которая на 2 часа по природе по своей. А если прийти? Мы все время говорим о том, что только женщины... Смешанный тоже хорошо. Как -то, так с мужчинами? То есть можно позже приходить в коллектив? Нет ни в коем случае. Ни в коем случае. Надо правила отдельные создавать для мужчин и женщин. Это смелое решение, необычное решение, но оно правильное, потому что если мужчина ведет себя как женщина, то его надо просто отправлять вообще из коллектива. Если мужчина начинает купситься, почему женщинам можно уходить раньше, Мне нельзя. Значит, он не до купил, да. Да? Это неправильная философия. Значит, в вашем коллективе нет любви, когда вы так говорите. Потому что любовь идет через женщин в коллективе. Если мы коллеги, тогда должны все рожать одинаково. Рожают только женщины, это значит, что у них есть энергия любви, а у мужчин ее нет. Если вы женщин выделяете в коллективе, женщины это лучшая половина человечества. Если вы выделяете, то женщины становятся теплыми, добрыми, а мужчины расслабленными. Это, это, это выделие, но мало вам кажется, есть такие вот цвета, Я согласен. Я вам говорю как лучше. Я понимаю, как лучше. как в реальности смотря какая у вас реальность. Вот если ваша реальность просто деловые отношения, тогда установите общие правила, и все. Женщины будут психовать в этом коллективе, уставать и увольняться. И коллектив будет в напряжении постоянно находиться. А если будут поблажки для женщин в коллективе, тогда женщины будут чувствовать себя сильно там и будут заботиться обо всех, тогда в коллективе создастся теплая атмосфера. Все зависит от того, какую реальность вы хотите в своем коллективе. Какую реальность вы хотите. А есть примеры таких коллективов? Ну, у меня, у меня такой коллектив, я не знаю еще какие-то примеры. Я изучаю древнюю культуру, психологию человека и применяю это в практике деятельности. Хорошо, вопрос непонятный, и это хорошо. У меня к вам вопрос в связи с этим. Вы можете отменить чувство собственной исключительности у женщины или нет? Нет. Вот и все. Вот ответ на вопрос. У мужчины есть чувство собственной исключительности? Мне кажется, мужчина... Нет, вы ошибаются. У женщины есть, а у мужчины нет. Потому что, потому что смотрите, женщина — это объект поклонения. Почему женщина одевается так красиво? Почему она губы красит? Потому что она объект поклонения. В древней культуре есть такое понятие божество. Женщина ведет себя как божество, она объект поклонения. Поэтому, когда в храм ходит божество, видят все кланяются. Женщина психика также настроена, она имеет ощущение собственной исключительности в плане отношения со мной. Мужчина имеет собственную исключительность в плане своей возможности побеждать. И достигать чего-то. Он исключителен своими делами, а женщина исключительно своей личностью. Попытайтесь понять, что если мужчина исключительный своими делами в коллективе, и вы не даете ему поблажек, значит ваш коллектив тоже развалится. Если у вас есть исключительный человек, который может больше других сделать, он должен иметь исключительные права существования в коллективе. Если вы этого не делаете, это признак тупости. Но любая женщина в коллективе является исключительной. И если вы ее не делаете исключительно, если женщина, для женщины не прописываете лучшие условия для работы, хотя бы чуть-чуть, то это означает, что они будут все разваливать. Потому что никогда женщина не согласится быть одинаковой с мужчиной. Она может внешне согласиться, но внутри нет. Кто-то не согласен со мной? То, что сейчас... Женщины требуют больше внимания к себе. Это внимание можно прописать заранее, все. И этого достаточно, чтобы женщины в коллективе успокоились. Это же очень просто. На 10 минут пораньше женщины могут ходить. Это очень просто. Но в этом случае они чувствуют себя уже сильнее, к ним больше внимания, и они расслабились сразу. Ну ладно, это вам пища для размышлений. Я чувствую это вас напрягло, как будто что-нибудь. Ну, подумайте об этом. Хорошо. Движемся вперед. Итак, в семейной жизни. Личное общение должно быть качественным. Тогда не надо много времени тратить на отношения. Потому что люди тратят на отношения, когда их выясняют. Выяснять можно 2 часа отношений, 3. Но если сразу качественно поговорил 15 минут, тогда все прояснилось, все стало ясно. Нужно сразу отдавать силы, потому что если человек не хочет отдавать силы, это касается и мужчины, и женщины на близкие отношения, тогда потом много времени тратится, потому что они начинают выясняться, начинаются истерики кататься. и Это может длиться очень много, по много часов и это расходует силы. А надо просто отдать силы близкому человеку и сделать это в благоприятное время. Для мужчины благоприятное время, когда он поел. В это время можно с ним поговорить. Он, он хорошо или легко воспринимает эмоции женщины. Для женщины благоприятное время – это когда она отдохнула от работы. Может быть, выходной день. Тогда с ней можно поговорить легко и легче уже. Потому что когда женщина на работе устает, она вообще не может говорить. Ей очень тяжело вообще общаться на близкие темы. Да? Если женщина голодная, вообще к ней не подходить. Это тогда самая страшная ситуация вообще. То есть она должна поесть, ей много не надо. Она чуть-чуть подклевала, буквально 5 минут, она уже не голодная. Объясняю разницу. Женщина подклевывает, а мужчина жрет. В этом разница. Женщина голодная, она эмоции просто, у нее эмоции зарасходовались. Ей надо чуть-чуть поесть, чтобы эмоции успокоить. А мужчине надо набить живот, понимаете, иначе он не успокоится. Это мужчина долго терпит голод, потому что эмоции у него сильные. Он долго терпит голод, но ему потом надо поесть серьезно. Некоторые женщины это не понимают, они думают, что ты так, ну давай покушаем немножко, потом еще немножко. Я так не могу. То есть мужчине надо поесть серьезно один раз, может, потом еще раз когда-нибудь. Но он уже не беспокоится, когда он сыт, он уже может действовать. А женщине надо понемножку подклевывать, поэтому на работе у женщины должна быть возможность покушать. Потому что эмоции женские расходуются, и это вызывает голод. У мужчины голод возникает от того, что он теряет силы. А у женщины голод возникает от того, что она теряет эмоции, эмоциональную силу. Она когда поела чуть-чуть, эмоции восстанавливается ей легко. Понятно разница? Итак, на первый план выступает не вопрос внимания в семейной жизни, а вопрос доверия друг другу. Доверие, доверие друг другу осуществляется с помощью правил поведения. Некоторые люди думают, что я сегодня гуднул, завтра гуднул, а сегодня меня жена будет убить. Так не бывает. То есть доверие означает верность. Если есть верность в отношениях, значит быстро вопросы решаются. Нет верности, значит они вообще не решаются. Можно делать вид, что мы их решаем, но они не решаются. Для женщины улыбаться чужим мужчинам то же самое, что для мужчины знакомиться. Разницы нет. Женщина знакомится, улыбаясь. Мужчина знакомится, подходя к человеку. Это одно и то же. Для женщины улыбка так же сильна, как для мужчины флирт. Попытка как бы женщины знакомиться. Это одно и то же. Женщина должна это понимать. Если женщина всем улыбается, ходит рядом с ним, он не будет ей доверять. И тогда не будет возможности выяснять отношения. Потому что это основывается на доверии. Итак, как совмещать бизнес и семью? Для этого надо четко соблюдать правила личной жизни, даже в бизнесе. Не надо ля-ля-троля -ля -ля делать с женщинами. Кстати, если в деятельности уже в бизнесе есть женщина, с которой ты начинаешь ляля-троиля, -ля, она тебе в бизнесе не поможет. Она сразу расслабляется начинает тебя использовать. Женщина помогает в бизнесе, когда их держать на дистанции. Если она приближается к тебе, до свидания бизнес будет. Начинается личная жизнь, дела, деятельности. Эта женщина может стать запятым врагом, потому что она быстро все узнает, что у тебя там делается. А если ты ее обидишь, то дальше будет весело. Так как она деловая женщина, она тебе устроит пустину, она тебе может столько проблем сделать, что мало не покажется. Да? Принципе, значит, а тут да. да. Когда что... я сказал улыбаться женщинам, они все поняли. означает, что они знают, что улыбаться мужчине, что просто улыбаться. У женщин нет секретов по этому это у вас это будет сложно понять, как разъявить улыбку. Одну, вторую. Женщины знают, как улыбаться в разных случаях жизни. Они на этом кошку съели.